природа, окружающий нас мир, дождь, снег, ветер и молнии. Все это вы привыкли видеть за окном и ощущать восходящие молнии. Мы считаем, что молния всегда бьет в землю, но действительно ли это так? На самом деле в редких случаях она может следовать и по обратному направлению. Такое явление ученые называют восходящей молнией. Американский исследователь Том Уорнер изучал и фотографировал молнии более 15 лет. Просматривая более 800 заснятых молний, он заметил, что более 40 из них устремлялись вверх. Ученый заинтересовался этим явлением и выяснил несколько интересных фактов. Восходящие молнии часто исходят из точки, в которой незадолго до этого ударила обычная молния. Дело в том, что первая вспышка изменяет состояние электромагнитного поля возле поверхности Земли. Восстанавливая равновесие, оно направляет следующую молнию вверх. Также восходящие молнии могут стартовать с высоких зданий или башен. Причем вовсе не обязательно, чтобы в них до этого била обычная молния. Уорнер выяснил, что небоскребы быстрее любых других зданий накапливают статическое электричество в грозовую погоду. Волосатый лед. Если вы жили в местах, где падает снег, вы наверняка видели множество форм, которые может принимать лед. Но видели ли вы такое? Это волосатый лед. Он растет только влажными зимними ночами и тает в течение дня. Ледяные кристаллы формируются на гнилом дереве, в котором есть мицелий то есть корни грибов, живущие на трухе. Собственно, грибы и заставляют кристаллы льда принимать форму волос. Их чрезвычайно трудно обнаружить, потому что любой снег, опавший на эти кристаллы, спрячет их. Поэтому в следующий раз, когда будете пробираться мимо зимних деревьев, смотрите внимательно. Может быть, вам повезет. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.